Шоу 2019 год. Майдан, на котором уже бегали шестилетние его дети, готовился отражать в 865-й штурм. Но штурма не было. Уже выросли дети и умерли многие активисты. Кто от старости, кто не перенес суровую зиму 2017-го, кто просто спился или в ночной драке с охраной пал. Все уже толком забыли цель, но точно знали, что надо ждать штурма. Это такое страшное и емкое слово приводило каждый раз лагерь в движение. Яценюк, который жил возле Дома профсоюзов в седьмой палатке, сентиментальностью вспоминал о своем доме, который еще в 2015 году захватил Автомайдан под штаб. Но попасть туда он не мог. В 2018 Майдан обнесли 12-метровым забором и больше никто выйти не может. Радуют только туристы, которые проносятся в стеклянных туннелях над Майданом, они всегда машут и поддерживают. Ох, как не хватало им поддержки весной 2014-го. Скупая слеза скатилась по лицу Арсения, он вспомнил все. Картинка с теплой зимой 2014-го встала перед глазами. «Кипятка! Кипятка!» Арсений очнулся от того, что какой-то совершенно заросший тип тряс его за плечи. «Браты Арсению! Кипятка! Маэте! Шовы як беркут после штурму!» После прокладки в 2016-м на Майдан всех коммуникаций в палатке быт значительно улучшился. Но из-за счетчиков на воду свет и газ демонстранты норовили по привычке попить чайку в соседней палатке. Сначала счетчики объявили провладными и несколько даже сломали. Но после отключения тех палаток страсти поулеглись и Майдан смирился. Хотя сейчас, спустя пять лет, многие уже отключены за неуплату. Даже после принятия поправки тягнебока Путина по скидке на 90% цены на газ для Майдана за принятие в лагерь оппозиции России, ситуация не улучшилась. Приехавшие россияне тут же построили из бочек оставшихся после пары самогонные аппараты и расход газа увеличился. Европа бросила финансировать Майдан после того, как охрана Майдана всю ночь пытала Эльмара Брока, депутата Европарламента, приняв его случайно из-за усов и непонимания украинского за агентом МОСАДА. Но Брок неожиданно для себя и открыл в боли что-то запретное и сладостное. Вот спустя вернулся на Майдан там и осел в одной из радушных палаток имерантности. Но Европа все равно не простила это Украине. Рассорившись из-за свободы, они перестали финансировать. Лидер Майдана в 2015-м, Виталий Кличко, понимал, что изгнав свободу, некому будет защищать Майдан. Пришлось пожертвовать собой ради интересов народа Украины. В 2016-м он эмигрировал в Германию, жил в Швейцарии, позже снялся в нескольких голливудских фильмах, даже в одном музыкальном клипе. Но никогда, никогда он не снимал со своего пиджака желто-синей ленточки, как напоминание о своем страдающем и гореносном народе. Небритый Арсений Петрович смотрел туманным взглядом на все вокруг. Он уже ко всему привык. Он понимал, что ради борьбы с режимом, ради своего народа и своей страны необходимо испить чашу до дна. И он сможет пройти через это горнило огня и выйти из него обновленным. Вывести свой народ, как когда-то Моисей вывел свой народ. В новогоднюю ночь 2014-го он праздновал вместе с Тягнебоком. Ему было неожиданное видение. Небеса разверзлись, и голос небес сказал... «Как Моисею, тебе водить народ по Майдану 40 лет и один день. И пошлю спасение, и откроются пути истины, и возьмешь ключ от врат рая». 35 лет всего осталось», – подумал с тоской Арсений. Он взглянул, прищурившись через разбитые очки, на спящего Олега Тягнебока. «Он-то сможет». Олег недавно возлеглав почтамта вырыл довольно большой скрон и уже отделал его красным деревом из КМДА и коврами председателя профсоюза. «Ничего, мы все выдержим. 35 лет пройдут, как 35 дней». Я ценю глубоко вздохнул, подкрутил котел Вейланд на 27 градусов и, свернувшись, уснул.